Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Дэн, это канал Excel Games, и мы продолжаем с вами играть в Death Gun. Жизнь после. А наша следующая миссия — спасти Роуз. Спасти Роуз. И я думаю, пока мы не выполняем не повыполняем побочки, у нас не появится больше заданий с женой. Но если все правильно посмотреть, на то, какой колоссальный пиздец происходит, я не могу даже забраться и выполнить задание, потому что мне мешает Орда. Которая находится на горе И что делать я тупо не знаю Наверх мы не можем забраться Стоп. Я же тут не с Да, но я этих гнезд не вижу Ну, мы не закончили с гнездами Но где последнее, блять, гнездо ссанное? Но это же просто нечто. У меня так и бенз скоро закончится. Найду тебе применение. Так, я думаю, биту тоже надо забрать. Бежит кто-то? Нет. Это не рассвет еще мне нужно как-то вон туда забраться, на ту гору, но там орда. Ладно, погнали на молодого. Вот так вот. Ну сюда, суки. Да упадите вы уже, блядь! Член вонючий. Блять, еще так жестко в самом начале-то. Блять, хорошо, что вон там орда больше не стоит. Я бы просто сейчас рехнулся. Ну все, двигаемся тихонько. А где гнездо? Здесь? А, вон и гнездо еще одно, которое надо было зачистить. А я что-то вижу. Посмотрим поближе. А, ну мне надо. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Да? А, гнезда отображаются на карте. Опа. Хорошо. Отлично. Орды нету? Все, нет орды, значит нужно жить. Так, зону зараженную мы освободили. Правильно? Правильно. Значит, минус... А, это еще доверие. Охотник на зараженных это компания. По сюжету. Опять воспоминания о жене. Готово. Теперь фриквард, Сюда, сынки, блядь. Ну, надеюсь, это не она. Ну, же она быть здесь, так? Надеюсь, девочка, которую мы ищем, она живая. Опа, это. Девочка, которую мы ищем, хотим спасти. Рассвет? Нет, еще не рассвет. Я очень надеюсь, что она живая. Так, это можно взорвать. Взорвать мне пока ничего не надо. Лом забираем. Так, и она, возможно, сверху здесь, да, где-то А, вышка. Интересно. Я слышу, как кто-то скрипит. О, Господи, боже, этих бедняк прямо на части разорвали. Да. А им нужно было просто укрепиться по-другому. Все следы заканчиваются последние вот тут да вот они а теперь куда но ну, и только наверх это а блять <связывая> я подумал там маленький ребенок висит Ален, так? Нет! Нет! Тихо-тихо-тихо, э, я тебе не враг Видишь, я не с этими ублюдками нет! Я надеюсь, тебя не покусали а. а я помочь пришел, я Такер Стоп-стоп, я же сказал, я пришел тебе помочь Нет, ты от нее, ты из ее лагеря Нет-нет, мы с Такер Я так на вылазке хожу Меня морили голодом Я не подчинялась приказам И меня перестали кормить это рабочий лагерь, там все должны работать Я не прислуга Я не вернусь туда, ясно тебе? Лучше уж тут умереть Ладно, ладно, успокойся ты уже Как знаешь Какая-то она странная Мы только что спасли ей жизнь я не знаю, я бы хуярил каждый день. Лишь бы в достатке быть. Ну, по факту. Что теперь по заданиям? Сюда надо. Ну, пока я не пройду с Коплендом, видимо, я больше ничего не увижу. Придется идти. Хочу, не хочу, но надо делать. Получается, мы идем с Коуплендом. Типа, он нас учит охотиться. На, ну, Коупленд, который из первого лагеря. Но по описанию я именно это и понял. Так что... что там может быть еще вообще совершенно другое. Ну, блядь, хер его знает. Ебать! Блять! П... Вот это я приехал. Сука. Вот это я вовремя. Да, получил! А что так люто? Откуда вас так много? Откуда такая толпа? Дядь, надо заправиться, а мы не доедем. У нас бенз на нуле. Да мне кажется, сколько их не зачищай. Они все равно будут появляться. Он толпа уродов входит. Есть. Сейчас. Как разница? Все равно последние патроны. Счет, черт, Не попал. Да его Тихонько. Оставлял на меня бежать, сука, подождешь, пока я открою да. Спасибо. О. А сзади кто-то идет, да? Не пропадать же мясу. Ну да. Кстати, я могу, в принципе, что-то и полутать в этих домах. Хотя по факту мне кроме патрона и аптечек ничего не нужно. Но дом заколочен. Ну, интересно глянуть. Нет? А, нет, не заколочен. отзывов. А, зачем она? Ладно. вот это я вошел. А, они сжигают трупы. Ну все, я поехал. Еще сам проехать. не получилось прикач Данила. Спокойная дорога на рассвет. Дорога к рассвету. Оп. Немножко не туда поехали. А, вкусно. Опа. Чрт, снайпер. Менит Такер. Диконсен Джон. Диконсен Джон вызывает аду Такер. Ты, ты её нашёл? Да. да, Такер, я нашел ее. Она возвращается. Она взяла байк одного из бродяг и видела, что сама доберется, отказалась от него. А? А? А? Сзади заходят! А? Мародеры? Правильно? Сбоку заходит. Мародеры. Да. Ну, она взяла байк одного из бродяг заявила, что сама доберется. Отказалась от помощи. Ты обалдел, Дик. Надо было ее проводить. Ты... Ты чего, Такер? Что не так? Она может не захотеть вернуться? Нет. Нет, конечно. Просто такая девчонка, как Роуз. Да она же не понимает, с чем имеет дело. Не знаю. Может, как раз понимает. Отбой. Ну вот я... Тоже, понимаете, типа... Ты должен вспахивать до последнего пота, не должен ни есть, ни пить, не жевать, только работать? Или как? Вот как это работает? Красиво. Бандиты, черт. Что вы Ты Еще дура? У меня больше нет патронов. Бля, у меня закончились патроны во всем. А блять, я тебя не заметил. Вот и, и на кой я им сдался. Понятное дело, что они меня поджигают, поджидают, потому что я возле заправки. Так, так быстро сохранение делаем. Делай. И.. Так, а если мы. Не, нормально. Двинули. Я бы мог, конечно, взять просто и быстрым перемещением это сделать, но какой смысл, когда можно посмотреть вот на это? А он горит что-то. лагере чебенцев. Вот косы. Думаете, можно напасть на меня и вам ничего не будет? А там снайпер, у меня нет оружия. Бляха, вот это я чуть не завернулся. Аккуратнее надо быть. ух ху ху ху сейчас здесь опять кто-то будет? Не. Но мотоцикл с нитро это нечто. Тихонько. Двигаемся тихонько. Если бы на арбалет можно было бы в теории повесить прицел, я думаю, мы бы неплохо и с арбалетом справлялись. Мы добрались.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 Мы это умеем. Ты знаешь, типа, если приглядеться, типа, увидишь знаки. О, здесь, типа, волк насрал. Но если такого, типа, знаки, то такое себе. Mm. Так, а, все, мы бежим в эту сторону Карта ориентирует Вот и хорошо Смотри, видишь, оленей <с jibe> Я же сказал, говно найдем Ну да, вижу Ведут туда Да, это понятно Ну так пойдем Чё? Подожди, а мы по следам же бежим. Я не могу бежать? Твой олень, вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в десятом горном, с оптическим прицелом разберешься. Ну да, Коп, уж разберусь как-нибудь. Так, а не спеша, не спеша.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 То есть так было задумано, потому что я-то ему в голову выстрелил? Да, вижу. Иди по следу. Иду. Окей. Так мы и так двигаемся по следу, нет? Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. А, стоп. Так я же использовал это. Ну я же использовал Е. Что ты меня еще хотят? Ну что, умеешь потрошить добычу? Да, это мы уже делали.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 Привет, Опа. Мэнни. Новый движок, да? Нет. Нам все время не кто одного, кто так, здесь пока ничего. Значит, дизайн, да? Давай о, купим. это клевая штука. а это клевая штука. Ага, отличный выбор. Окраска. Хочу желтый. Красивый цвет. Отлично. Что а, медовая. Что Но красивый. Такой бамблби. Так, у меня там были какие-то классные детали. Новые. О, лагерь, хоть спин. А, стоп, это же цвета. Ладерь копун, да. Stranding. Stranging. Siphon filter. Horizon, щупальца, городские духи, God of War, Uncharted, By XM. Но мы же были бродя бродягами с Фервела. Давайте и будем бродягами с фервела. Пока! А, Но еще мне надо, это... да, да. Заправиться. Заправим, без проблем. И отремонтироваться. Почему у меня Правда, так мало кредитов? Сперва. Куда что не делись? Что нужно? Ламп, Думал, что ты так зачастишь сюда. А ты что думал? Как поживаешь? Я могу предложить еще что-нибудь. Класс. Это тебе точно нужно. Ага, а оружие Заходи я не могу у них взять. Ну, пока. Все понял. Здорово. Привет. Принёс трофеи? Да, кстати. О, кстати, Эй, у меня есть трофеи. Ты молодец. Пока что всё. И немножко денежек заработал. Ещё увидимся. Привет. Так, первое. Что у меня есть? У меня сейчас нет ни одной сюжетной линии. Как вы могли заметить. Ну, погнали вот эти выполнять. Охотники на засады. Как дела, Бухарь? Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Что Бабы, что... Коуп да! меня кое да! Выходишь, что ли? Спасибо, тебе. До скорого. Свежее мясо. Вот так вот. Сейчас я тебя вытащу. Эй, слушай! водище тебя защищает. Ну вот мы с Я знаю один лагерь. Лагерь? Я пойду. Куда? Скажи, куда идти? Иди, хоть спринг. Иди в сторону трехпалого Джека. Найди курорт Соломея. Поговори с Алкаем Тернером. Он поможет. Спасибо, что не бросил меня. Я бы точно погиб. Я бы ни за что не выбрался. Спасибо. Да не за Скажи, что, дружище. Я прислал Сент Джон, Дикон. Они меня знают. Ладно, беги, только аккуратно. Так, у меня есть глушители. Так, тут нету. Хорошо. Ладно, увижу оленя. Вернуться к бухарю. Пойдем зачистим райончик. Да-да-да, опять он за свое. Здесь я с ним соглашусь. Я оленя. Мой сейчас на деревьях. Если хотите, вы и можете принести пользу своим существованием. Приходите, мы примем. А еще дед объяснил мне, что на оленей иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водополя. Еще сейчас любой может стать и охотником, и дырочей. Поэтому, отправляясь по своим делам, Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, Было бы остается вовушка. Оставь у дерева силу, и вскоре найдешь и в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ужалить. Особенно, если она не совсем дохла. Сюда нахуй. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Куплет. Это радио Свободы Орегон. Не верьте лжи. Прекрасно, Гоуп! Значит, с дедом вы расставляли силки, а с папашей клали саланцы. Тоже мне благородные охотники! Но теперь уже всем все равно. Там люди! О, он меня садил! <связывая> Его нравится, а? Приколись, кто может и выстрелить в ответ? Сука! Что, а, Я ранена! Я тебе в голову попал. Сука. Блять. Капкан надо же было наступить. Шесть человек только я зачистил из четырнадцати. Тихонько. Сука, они тратят мои патроны. Ой, бля. Да ладно. Сука. Блядь. Не расслабляйтесь. Я вернусь и перебью всех, кто остался. Вы небось думали, что я только забыла. оттуда? Это поправимо. Здесь не Нормально. Не Серьезно? Смотри, не на карты. Тише. Они что, людей ешьли? Вот это они меня нахуй загрызли сейчас Это радио Свободный Орегон Правда, освобождает Я вырос в этих лесах Дед научил меня охотиться вот только пригодились мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Я не ожидал толпу увидеть. На дереве я построил, чтобы следить за оленями. Высота дает преимущество для глобычей. Оттуда я пристрелил своего первого парня. В лагере сейчас находятся на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите. А еще я объяснил мне, что аналогии иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у Водопоя. Сейчас вода может стать и охотником, и добычей. Поэтому, он отправляйтесь по своим делам, будьте на но самым верным способом <сёклерия> сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и... А вот в ушко, оставь у дерева селок, вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь встану Даже отрубленная голова змеи может ужалить. Особенно, если она не совсем дохлая. <сёк> Поверьте, если бы мой дед тоже был до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Копланд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи.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 А ну-ка. Я очень хотел их всех переебашить, толпу эту блять. будет поспокойнее, не намного, но все-таки красиво я с граната разорвал да, нахуй. Наверняка у них был бункер. Найти бы только бункер? А точно. Да и где быть этому бункеру? Интересно? А, может, там? Но у них позиция вообще очень хорошая, я считаю. У нет никакой взрывчатки, блять, я гранату последнюю потратил. Обидно. Надо запомнить точку. Ладно, стоп, может я у них сейчас что-нибудь найду. Патроны. Там что? Тоже детали. А я не могу делать взрывчатку, да? Ой-ой-ой. Он орет. Орет прям конкретно. Канистра. Мы сейчас поедем к Бухарю, по-любому посмотрим вообще что там происходит а к бункеру мы потом вернемся мне нету блять взрывчатки чтобы бункер осмотреть а здесь мы сделаем быстрый переход Что, я не могу на территорию? Могу. Найду тебе применение. А я могу через способности. А вот, допустим, я же могу делать коктейли молотого, да? А взрывчатку какую-нибудь могу делать? Может, где-то есть что-то? Ну все. Где наш дружище? Блять, дик, ты чё? А я пополнил запас по Максам? Неплохо. Эй, бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Все получается? Бля, да, я могу какую-нибудь взрывчатку сделать? Так, это мне не нужно. Нет, не могу, видимо. Е. Передохну чуток. Давай. Я, кстати, ни разу не спал. Ну, не ложился вот так вот спать. А прикольно. На отдых уходить. Очень даже прикольно. Так, хорошо, и что, и что мы имеем? Что мы имеем? Можно снова в бой. Ну. Хорошо. Но я хочу, блять, гранату. Вот как мне теперь в этот бункер ебучий залезть? Встретиться с Лизой? Что случилось? Я заметил, что каждая компания связана с женой. Недостаточно топлива. А мы можем у нас здесь заправляться? Черт. Или нет? Да, можем. Или нет? А вон канистра. Вот так. Готово. Теперь мы можем сделать быстрый переход и посмотреть, что там происходит с Лиз, который мы спасли. Потому что если над ней издеваются, это будет максимально печально. Я захочу ему ебать. А почему не внутри? Заезжай. Откройте ворота. Ну, много трофеев несет. Денег нет, но вы держитесь. А вон и Лиз. Ну как дела? Они меня не отпускают. А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. Ясно. Видимо, что Ясно. случилось. Вот тринадцать восемьсот. Так, видите, опять с Сарой связано. Рукопашная. Ох. Давайте вот это возьмем. Полевой ремонт. Но У меня было что-то еще. А ловушки закрыты. Хорошо. Что делать? Все получается? Ладно, поехали, этих сожжем нахуй. Ублюдков. Где мой байк? Вот мой байк. Ух ты, ну у меня денег сколько. Подожди-ка. Мне 6500. Нужно что-то. Тебе что-то надо? Что нового в Ход Ммм... А для гранат тройка, сука. Еще что-нибудь? Хорошая пушка. Для одища, что надо? Печально. Давай, сука, можно их перестрелять за такое, за то, что ну, они делают? Не зря же скажу, так издеваться над заходил. людьми. Кажется, надо повысить уровень доверия. Но я больше, чем уверен, что я сейчас выйду, блядь. Мне скажут, заходи. У нас для тебя иди. есть задание. Мы идем гасить головорезов. Главное не ночью, потому что ночью это можно просто с ума сойти. Аккуратно. Блять, топливо на нуле. Олей на дороге. Если нет машин, зря он сюда полез. Может, есть топливо? Чушь и не заправился. Бедняги. Как быть. Пожалуйста, пусть валяется топливо где-нибудь. Как я мог уйти не заправиться? Да, это досадный промах. Догнать Такер, по порядку. Роуча, Роуча, ты его знаешь. Он был с Леоном и Альварес. Но я ему доверяла. Да уж, Такер, не надо было. Да, он забрал остатки лекарства и ушел на север. Мои парни потеряли его где-то в районе Мэрион Форкс. Ладно, попробую его выследить. Байк. Что происходит? Волки. Блядь. Передумал шерстяной. сюда да ладно пора прикончить этих уродов Ну что я готов я пришел вот он я патроны которыми не нужны так быстро сохранение я сделал сделал Где у ⁇ бак снайпер? Или он там стоит? Так, ну давайте тихонько. Минус один у ебан. Куда ты собрался, спокойно, здесь? Забраться к ним. Да ты, ты мне зря показал, как к вам зайти. Зря ты мне показал, как к вам зайти. Сука! Мне пизда, да? Сука, ловушки ебучие. Я так по ловушкам прохожусь все время. Маневр уклонения. Музыка прям. Секс. А вы не убийцы? Заболела. Сука. Берегись. Он меня задел! Ложись. Заболела. Сука. Всего одна сволочь. Это последний. Все. Больше вы уже никого не подкараулите. Суки. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Ну, здесь Я попроще понимаю. его найти. Я думаю, тут бункер точно есть. Ох, а где он может быть? Где-то здесь? Или здесь? Неужели здесь? А, нет. Давай-ка назад. Точно не здесь. Блять, осталось теперь бункер найти. как понять вообще, где он может находиться? Наверху что-то лежит. А вон, кстати, и бенз. О, спасибо. Опа. Это дело хорошее. Блять, бутылка. Это все, чего я достоин? Бутылки, блять. Вы издеваетесь надо мной? Так, а польза горячих источников. Спасибо. Блять, а где бункер? Большая территория для бункера. Ох, ихера себе. Нашел. Вот и бункер нашелся, это радио свободная регуляция, правда освобождает. Многие из вас не застали времен холодной войны, но те, кто жил тогда, знают, каково это. Услышав так. в небе самолет, люди всякий раз замирали от мысли. Началось. Сейчас на нас бросят атомную. Карта? Ну и красная угроза, конечно. А что за карта? Дымовая бомба. Каждый а -а -а. катал с своем соседе. Кто он? Американский патриот или коммунист? С доверием тогда... Так, ну тут ничего нового. Это было туго. Покойный отец научил меня, что в тяжкие времена спастись можно только под землей. Первый бункер я построил с ним. Но мы не могли так, копать По сохранению что-нибудь есть? Прежище прямо во дворе. Да, как мы заправим мотоцикл. Пришлось вырыть его в лесу. Подальше от дороги, где никто бы на него не наткнулся. Да, Но согласен. Если у тебя есть бункер, пусть хоть вся страна летит вверх тормашками. Ты просто откроешь люк, спустишься по лестнице и, и будешь здесь. в безопасности. С радио и хорошим запасом еды и патронов. Ничего не меняется. Лучше какой-то бункер, чем могилы. С вами Марк Купланд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Да, Комментарий. И как? Помогло это ребятам из того бункера, который я только что зачистил? Не очень, видимо, потому что они умерли задолго до того, как я приехал. Да, потому что их эти уебаны убили. А можно ее оттолкнуть как-то? Можно. Можно. Забирай. Заправляй. Наконец-то. Фух. Успел заправиться. Ну вот, порядок. Что ж, а на этой чудесной ноте мы сделаем с вами паузочку.